Угу, угу, угу, угу. Да, пожалуй, пошлём. Наслаждение. Продолжение наслаждения. Конопля пока не пришла. Здравствуйте, уважаемые. Напоминаю сразу же сходу вам, что нужно соблюсти определенные правила. Сразу лайк авансом в конце уберете, если не сложно. И, естественно, проверить подписанное, а если не подписано, то подписаться а вдруг у вас уведомления не включены вот тут вот тоже колокольчик пожалуйста, не забывайте естественно по ходу э, действия у вас будут возникать какие-то вопросы, мнения, а может быть э, и какие-то советы так что пишите свои комментарии, да, ребятушки очередной Сибитер у нас на канале Сибитер у нас снова на канале а это у нас Сибитер Spice and herb. ароматные травы, мммм, микс ботаникалс. Ребята, From Siberia, Export экспорт алк, 38 вол, 0,5 литра, 500 миллилитров, уже предвкушаю, уже предвкушаю. Смотрите, на нем есть вот такая вот букулетик. буклетик такой вот небольшой, имеется. Здесь, Здесь. барная коллекция. Сибитер кедровый, сибитер ягодный, сибитер именно наш сегодняшний Spice and Herb. Приписаны коротенькие описания, приписано каким блюдам их лучше употреблять по мнению производителя. Это очень интересно, это мы обязательно упомянем, но пожалуй давайте начнем с изучения бутылки. Если кто не в курсе, то сибитеров... Восемь, восемь видов, и все они, все они в одинаковых бутылках, форма у всех одинаковая, так что стабильность признак мастерства торговая марка такова, поэтому что поделать, в принципе, кстати, такой можно неплохо отмахнуться, кстати, розочка будет красивая, в целом удобная, удобная, красивая, тут вот снизу рифлено выпукло, акцизная марка присутствует, Дата изготовления 18.09.22 Время изготовления, но ну, я думаю, все-таки упакование, розлива 18.19 вечерние смены Ну что ж, имеется QR-код, по нему мы, естественно, попадем на сайт, но об этом чуть позже Так вот, настойка полусладкая сибитер, специи, травы Состав Вода питьева исправленная, спиртотиловый этиловый люкс из пищевого сырья Зерно Сахарный сироп, морсы спиртованные, апельсина, плодов рябины, настои спиртованные, жмыха конопляного оп-оп-оп, жмыха коноплянага, очень интересно. Корня имбиря, корицы, перца черного, перца душистого, кориандра, гвоздики, бадьяна, коры, дуба, листьев мяты, перечной травы, полыни, горькой корни, салатки, травы, зверобоя, душицы, листьев вишни, корни радиолы розовой. Краситель сахарный колер, один простой, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная, пищевая. Чую, будет вкусно. Чувствую. Я всегда чувствую. Со временем вкус и цвет напитка способны придать новые оттенки вкусу, натуральности ингредиентов. Ввиду, ввиду, да? Срубодность не ограничен при соблюдении условий хранения и транспортирования. Пищевая ценность 250 килокалорий, 1000 человек... 40 джоули. кстати они тут перепутали, потому что ценность это джоули, а калорийность это, собственно, килокалории. А они наоборот написали цифру буквы, ну лучше что поделать, простим, потому что 240, как мы с вами помним, 240-220 это стандартная норма для крепких спиртных напитков. Здесь есть сахар, поэтому чуть повыше, ну, как бы по грани нормы. Ну что ж. Как всегда, кому противопоказано, кому нет. Но мы-то с вами из этого 19 компонентов. Из них 4 дикорастущие сибирские травы. я это мы уже все изучили, прочитали. Собственно, проявлено и разлито. Не розлито, потому что там не розли, а разливуха или как. Может быть, э, напишите в комментариях, как правильно. Разлито или разлито. ООО Омскерпром. Адрес местонахождения. Россия, Омская область, город Омск, Рая 14 14 литр Б. Адрес производства Россия, Омская область, разъездная 14. Массовая концентрация сахара 9,4 грамма на 100 кубических сантиметров. Это много, я правда? О, и тут еще сбоку. Микс специй трав поднимает настроение и заезжает на вечеринку по сибирски Самое интересное кроется здесь. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Уж ну уж бутылки! На свету Такой насыщенный, насыщенный коричневый цвет. Прям вот, ну, вот, прям вот ну, насыщенный. Наверное, темнее коньяка. Я думаю, так. Да, рано мне наверное, как темное пиво. Вот такой вот по цвету свет. Немножко, немножко осадочек, да, я думаю, это сахарочечек. Вот это все настой, морсы. Чтобы мысль формулировалась. Ощущения складывались. Впечатления группировались, наверное, все-таки вот Да, я понял, понял. Это называется предсказуемые. Немного х... информации с сайта. Сайт АСД групп. Алкогольная сибирская группа компаний. Два завода. Омск Спирпром, собственно, кто и делает Сибитир, а также Русский Винный завод, что находится в Панмосковье. Это все алкогольная сибирская группа. Сайт, как и в описании. Сайт красивый, интересный. Пару выдержек из него я вам, пожалуй, э -э, выскажу. Шпаргалочка имеет место быть, э -э, ибо так будет прикольней. Собственно, он спиртпром. С 1993 года функционирует. Русский купажный завод с 2016 в 2019 году. 2019 было произведено алкогольной сибирской группой 7 миллионов дал. Кто не в курсе, то дал – это единица объема. А если не в курсе, то, пожалуйста, Гугль вам в помощь. Ответственность есть интересный раздел. Раздел на сайте «Ответственность» впервые. Кстати, сколько не гуляю по сайтам производителей, такой раздел увидел. А там э, подробно и интересно расписана декларация о воздействии на окружающую среду. Естественно, самые распространенные отделы закупки, карьеры, а нас э, новости. Основная продукция, основная, самая известная и популярная, это, естественно, 5 озер», «Белая березка», «Виски Клеймор», «Коньяки Великая Династия», э, «Крепкий настройки со вкусом», «Сибитер», как я уже говорил чуть ранее, «8 видов». Предыдущий «Сибитер» вот здесь и в описании, не забудьте перейти, посмотреть, интересно, ну и... Легкие аперитивы, настройки не крепко алкогольные, это, so это представлены. к Сипитерам приложены рецепты, история производства, все эти фишечки, естественно, есть на сайте, сайт производителя указан в описании. Переходите, смотрите, настоятельно рекомендую. И теперь, когда наша с вами все нелюбимая, занудная, водная, историческая, входящая часть завершена, самое время! Эм, о чем это я? Обратюня. А, сейчас самое время написать следующее ролик начнется с такой-то минуты. Ясно? Ребята, давайте-ка все-таки формулировать наши впечатления. оно уже сложилось, а некоторые все-таки придут по ходу. Скрываем. Собственно, теперь уже и получаем по ноздрям приять ниженьнейший мотивал аромат. Да, да, пизда. Спорить со мной здесь вряд ли кто-то сможет, потому что действительно какими-то эм, воспоминаниями их детства, сиропами от кашля это отдает. Ну, я думаю, каждый из вас поймет, что это все-таки полым перечная. да, душистый гвоздиком, бадьян, да, вот именно это вот, именно это сука трава свера боя. Да, да. Трава зверобоя тоже ярко по запаху приходит прямо из бутылочки. М -м -м. Зверобой – это такая штука, которая вот если ее больше, чем она в толпе, то вот если она вот прям одинокая, если это зверобойная настойка, то это уже, ну, так сказать, прям ну, прям на очень сильно любителя. Мы с коллегами делали обзор на настойки бульбаш, крепкие, да, 40-градусные настойки бульбаш. Ролик вот здесь и в описании, и там была бульбаш Зубровка. Ну то такое, ну прям вот, ну прям вот, ну прям, ну да. Не то чтобы кал, но не как другие, по-моему, даже тогда 4 было. И В общем, ну посмотрите, перейдите по ссылочке, вот на подсказка, в описании тоже естественно будет, но он вот прям яркий. Яркий и не каждому приятный, но и не так, чтобы вот прям, в общем, не лучше без, а если нет, то как бы, что поделать. Ароматно, в целом ароматно вот Ну и сладость, конечно, ощущается Это все-таки от апельсина Цедра, да, да, идет э, все-таки морс апельсиновый Но Конопля пока не пришла Ну что ж, давайте-ка теперь посмотрим, как это все на входе Для этого нам придется, не снова слова, жахнуть Жахнем Этот весь комплект из 19 трав С добавлением морсов, да, и сиропа Э, да, вот, У ну, Лера сахара там действительно достаточно, он ощущается, что это сладкий Но и в то же время ощущается, что крепко алкогольный напиток Наверное, все-таки, если помните, то это, наверное, как-то как на ходе, как, наверное, как э, ликер Как ликер, хоть, как, как ликер считается но запивать не требует Не требует запивать и умеренно-умеренно обжигает связистую Плавно, плавненько так зашла, вкусовые сосочки успели что-то уловить, и успели осознать, ожога как такового спиртового не было. Все-таки это 38, это 38, а они 40. Слишком много. Ну а теперь, дамы и господа, зрители мои, родные, любимые. Стоит это все оценить под соответствующую закуску. Кушать нас Садитесь жрать, пожалуйста. Ну что же, ребята, э -э и пожрать, э -потом, <серкните> Потому что хоть и закуска градус снимает, но уже немножечко нет, нет, да и да-да. Поэтому она все-таки может быть приглушит, а в целом надо понимать, чем что закусывать. Итак, сейчас я вам подскажу, что очень позитивно влияет на гемоглобин и в целом на Ваше здоровье, это гречневая крупа. Вот она, пожалуйста, у меня на гарнир. А гарнир будет, собственно, к курице. Ребята, давайте-ка попробуем под мясо. что мясные блюда под крепкие настойки, горькие либо сладкие, но это не имеет особого значения. Просто тут нужно подбирать, ведь мясо, сырокопченое, сыровяленное, но об этом чуть позже. Насладились ароматом, усилие, настроили организм, да, Хоть раз, кстати, напишите в комментариях, бывал ли у вас случай в жизни, когда вы запивали водку водкой? А? У меня такое бывало. Когда в молодости из одноразовых стаканчиков на толпу один другому передает. И так, ну, ну, бывало ли? Ставь лайк, если да. Если нет, то пиши в комментариях, что за херню ты несешь. Би. Я, гречечкой закусил, я вам э, расскажу еще такую фишечку, что я никогда не рис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 как э, соль, а хер его знает, что там за соль, ептить. Морская, не морская, те что продадут, а ты хер его знаешь, откуда ты что выбрали. А соевый соус, ну он только соевый. Так что, такие дела. Давайте теперь стопеньку под мясонько. Относительно сладкая, но довольно-таки крепкая настойка. Как она зайдет под мясо? Естественно, ароматы наслаждение. Баунти. Райское наслаждение. Упивание. За идеи. За идею. Осознание. Оно пришло. Осознание, да, но оно пришло чуть позже. Не, лучше. не сознание, о, ос, о, осозна, о, осозна, осознание, а озарение. Осознание. Осознание. Осознание. Осознание. Осознание. Озарение. Так вот, друзья мои, сделаем выводы по моей нынешней закуске. Э, и данному алкоголю сочетание... сочетанием. Ну, скажем так, хорошие. Во-первых, греча с маслом, греча обволачивает, попадает кашка. Можно прям только ей. Здесь сахар, здесь мягко и так, а так прям вообще хорошее. мяско мяско, свежежареные куриные конечности. Естественно, они жирные, естественно, они мясо, они вот тоже вот при попадании обволакивают, устраняют э, необходимость запить. Даже тот э, самый малый момент, э, что и обжигание, обжигание алкоголем, слизистой оболочкой рта. 300 с небольшим рублей. 314,99, ну, короче, 315 по акции взят этот напиток. Стоит ли он того... По моему лично, субъективному мнению, да. Заходит он под гречку, под э, курицу обжаренную, да. Как его правильно пить, ну не спеша, ну не торопясь, ну не как водненькую прямо захлестывать. Это стоит растянуть. В теле ароматы чувствуются абсолютно все ощущаются ароматы. Так что ставлю вам большой прогресс. Оцените сибитер herb and я как управляю, спасин херп, спасен, хэр. спасен хэр. Ну естественно, как всегда в заключении. Спасибо вам, э, мои дорогие зрители, за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, ну и не забывайте поделиться. Такие дела на данный момент. Это вот вообще как бы да. Багайсь. От увилки от у станет всем светлей, а от у вилки будет веселей. For you, my friends, let's go. We will test the saboteurs. Saboteur, right? A call from Russia. We love for you. Let's go. Press